Пей таблетки. <свят> У вас есть домашний? Меня здесь не будет, но мало ли что. Мы привезем его назад уже вечером. Никаких пьянок? Нет, мам. А наркотики? Тоже нет. Девочек, надеюсь, тоже не будет. Он уже в том возрасте, я знаю, потому что как-то вошла без стука, <свят> и можете представить, чем он там занимался. <свят> Обещаю, <свят> <свят> будет панькой. Супер. И сиди тихо. Я люблю тебя, малыш. Маш, а, мам, я тебя тоже. Эти камеры можно цеплять на рюкзак, чтобы руки были свободными. Держите, Wi-Fi подключен. Пароль Пердежник. Чего? Боже. А это тебе моя любовь. Не, надо заслужить. Ну, кто объяснит Фёрби цель поездки? Можно без объяснений. Я и так тебя люблю. Хорош старик. Спасибо, Пердежник. Мы едем искать фонтан юности.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 Отряд а теперь скажите отряд Ферби! Отряд, Ферби! Вы все отстой! Ферби, помоги открыть заднюю дверь! Слушаюсь, королева! А а anyway. oh -oh. Извини, oh, он такой? только маме не говорите, что я упал. Не ушибся! Что случилось? Споткнулся! Обо что? Вот об это. <scarcity> что это? Погоди, погоди, там может быть милость. Ты что, балбесов насмотрелась? Что еще за болбесы? Ты серьезно? А что? Не смотрел фильм болбес? Ты похож на одного из них. О! Что это? Дамы и господа, сектор приз. Это Не что пещера? Ты здесь чтобы снимать? Угу. Такая большая. Чур я первая. Держись рядом со мной, Вивс. Ага.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 Девочина. Босс? Босс! Кто-то есть, босс, уходим. Босс, босс, давай в машину. Господи, что это? Ну же, давай, давай, заводись.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 и, кажется, у меня начались галлюцинации.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 Что с тобой? Джеки, что случилось? Сейчас. Все хорошо? А куда уж лучше. Не надо я сама. Что? Веревку обрезали? Спасибо. Черт!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 Как он решился спускаться один? Он же вообще не хотел. Так. Его камера еще работает. Чего он только не набрал в свой рюкзак? Лучше Опять взял победа. скальные крюки. Вот. Отсюда. Рассчитываю на тебя. Это в каком смысле? Ну, просто это звучит лучше, чем не наломать дров. Будем на связи. А какой кот?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 Возьми камеру. Вдруг пригодится. Ты будешь умницей.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 Ты там! Почти добралась! Воздух снова меняет плотность! Это кошмар. В смысле кошмар? Я в жизни такого не видела. Все исчезло. Ни травы, ни деревьев. Повсюду лишь голые камни и горы, растущие на глазах. А я маячок Я пыталась его активировать, но сигнала нет. Я проверял его в джипе, он работал. А у меня молчал. Я все там облазила. Глухо. Ну что? Давай потихоньку. Не поможешь?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 Воздух снова меняет плотность? Тейлор! Веревки больше нет! И с воздухом что-то не то! Тейлор! Черт! Ну, и что вы молчите?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 Почти добралась! Тейлор! Что? Ты не поверишь, это кошмар! В смысле кошмар? В Теперь веришь? Я пробыла там где-то полчаса. А здесь прошла секунда. Записи отличаются. Почему они отличаются? Что за чертовщина Тейлор? Когда мы смотрели видео Ферби, я кое-что понял.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 Так, это здесь. Ферби, хватит шутить или я тебя всыплю? Брось там веревку чучело. Ты чуть не убил Джеки. Ферби? Стойте, так он был еще жив?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 Тейлор, помоги мне. Профессор Хопер, это вы? Это Ферби. Кто это? Кто говорит? Это я Ферби, вот ты.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 Не бойся за меня, следи за тоннелем. Вивс, берегись комнепада. Все будет хорошо, но вверх все равно не смотри, ладно? Хорошо. Не буду. Ты сможешь, Кара. <связывая> все получится, главное, не спеши. <связывая> <связывая> Прости, умолкаю.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 Вы серьезно? Каждая вспышка это год, а не день. Сколько же прошло? Тейлор, мы тут уже много часов. Так что.. Твою же мать. О, черт. Ой, боже. Кара, подними голову. Джеки, ты цела? Идем. Это еще что? Кара, осторожно. Нас спасают. Кара, лезь наверх. Какая холодная боже. Там что-то спускается. Что это? Какой-то гигант! Быстрей, быстрей! Вивс, назад! Вставай, бежим! О боже! Я не хочу, наверно! Вивс, смотрите! Буду наверстать. Что это за место? Кажется, он отстал. Непованутливый товарищ. А, нет, бежим, бежим!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 Быстро! без маски. Они живы. Идем. в <связь> порядке? Кажется, да. Они все спят, что ли? Как вы это сделали? Это не мы, а он. Из какого ты года? Скажи, откуда ты? Что с ним? Он не может дышать воздухом. <связь> Прошло две недели, но пять пропавших Нельзя молодых людей и так и не нашлись. Два школьника и три студента пропали 14 дней назад. Известно, что они поехали на запад в зеленом ладровире. Власти, огрубав Тревис и Уильямсон, призывают до помощи пропавших юношей и девушек. Сегодня с нами отец двоих из них, Кары и Вив Спинтуро. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Рич.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 Хоппер?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 Я понял. Вы все-таки его нашли? А -а -а. Вся пещера. Это система, созданная для защиты фонтана. Каждый новый слой медленнее предыдущего. А -а -а. Помоги нам перенести мёрфи. Джеки? Джеки, мы здесь! Стой, не ходи туда. Если пойдешь, то уже не выберешься.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 я нашел, что искал Тейлор. Уходи. Я вернусь.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 А может этого типа тоже воду опустим? Он вроде как нам помог. Э -э, ребята, Черт. они идут, уходим. Вивс, поджигай. Бегите быстрее! Тейлор, хватай его шаттл! Скорее, бежим! Ребята, давайте быстрее! Быстрее! Скорее, не догоняй! <свят> Смотрите, свет не мигает! Как он это делал? <свят> Быстро, наверх! Давай, Вивс, я за вами! Они идут! Они уже здесь! Быстрее, бежим, бежим! <свят> боже, боже, боже! Скорее! Виз, ага. Я здесь. Джеки, лезу. Ребят, тут какая-то жуткая засада. Внизу еще хуже. Что там, вода? Если выбирать между водой и с факелами, то лучше искупаться.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 Алексей Войтюк, Ольга Голованова, Глеб Глушенков, Евгений Рубцов, Иван Породнов.